Всем привет, ребята! Вы на канале Ростисина. В этом ролике я вас хочу познакомить одним инструментом. Этот инструмент называется Мизарио. Если вы наблюдаете за этим каналом, вы знаете, что мы делаем ролики по криптовалюте, по тематике криптовалюты и даем общую информацию о каком-нибудь криптопроекте, чтобы вы смогли создать свою собственную торговую стратегию. Мизарио это схожий э, проект с CoinMarketCap, но дает более детальную информацию о какой-нибудь монете или криптопроекте. Здесь есть, конечно, стандартные графики, скринеры. Если мы заходим в торговлю обычного биржи, там мы увидим только графику проекта. Например, данные, которые предоставляет бирже, не так подробны, чтобы создать эффективную торговую стратегию. Поэтому я вам советую использовать Мезарио. В Мезарио вы можете узнать подробные данные о каком-нибудь криптопроекте или для. Монеты. И, исходя из этого, скорее всего, мы не можем сопоставить данные и примерно предположить, она будет расти или падать. В Мезарио вы можете узнать более подробную информацию о криптомонете и создать более подходящую стратегию под монеты. Чтобы использовать инструменты в Мезарио, вам нужно обратить внимание на верхнюю панель. Там есть различные инструменты. Например, дата. Здесь вы можете увидеть различные скринеры. Скринеры — это вот эта часть, как вы видите. Это таблица по фильтрам. В разделе Research команда аналитиков в работает над собственной базой статей, где публикуются различные исследования и отчеты. В разделе Intel публикуется внутренняя информация о предстоящих важных событиях, апдейтах, листингах, токензелях, инфидюдрапах и так далее. В разделе Govина собраны данные по голосованиям в различных децентрализованных автономных организациях DAO. События можно сортировать по активам или спискам наблюдения, статусу, категориям и важность. В разделе News публикуются новости с крупнейших англоязычных криптомедиа и официальные релизы проектов. А если вы хотите узнать подробную информацию о проекте, нажимаете на него и попадаете на его портфолио. Здесь вы можете узнать подробнейший обзор, чем криптопроект славится, какая у него идея, как он устроен и так далее. Например, вы даже можете увидеть инвесторов какого-нибудь проекта. Например, это инвесторы блокчейна, Bitcoin. И даже можете увидеть, когда эта монета сколько стояла. Например, в 2021 году... Цена биткоина была выше 50 тысяч долларов. Как я сказал вам раньше, благодаря Mizario вы можете э, создать более эффективную стратегию и заработать на этом. Я вам советую использовать именно Гейтаю как биржу, а Mizario как инструмент для аналитики. Объединяя их, вы можете получить неплохой профит, конечно, если вы умеете анализировать рынок. Почему GateIo? Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых,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 Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в мире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подвергнуть почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть.